Компания Norberg постоянно работает над усовершенствованием каждой позиции автосервисного оборудования, стремясь сделать его современным и функциональным для своих клиентов. Об одной из таких особенностей мы и расскажем сегодня. На всех шиномонтажных станках Norberg появилась функция ускоренного отжима шины от диска. Как это выглядит, мы специально покажем на примере колеса с 19 диаметром диска и жесткой резиной, обладающей технологией Run Flat. Для примера используем шиномонтажные станки Norberg модели 4639. В новой версии шиномонтажных станков Norberg на отжим колеса у вас будет уходить не более 2 секунд, даже с колесами больших диаметров и такой жесткой тугой резиной, как с технологией RunFlat. Если ранее вы затрачивали 4 и более секунды, то теперь экономия составляет порядка 40-50% вашего рабочего времени. Сравним наглядно операцию отжимашины машины от диска на двух моделях шиномонтажных станков. Как вы можете увидеть, те же самые действия на станке старой модели и на станке новой модели занимают разное количество времени. Высокая производительность оборудования Norberg даст вам существенную экономию времени. Благодаря этому вы сможете обслужить больше клиентов и, соответственно, заработать больше денег. Особенно это будет заметно в шиномонтажные сезоны, осенью и весной, когда у шиномонтажных мастерских выстраивается очередь, а каждого клиента необходимо обслужить как можно быстрее. Норберг. Инновационное оборудование по доступным ценам.